Всем привет в этом выпуске интервью программе Сенат Россия 24. Не так давно мне поступил звонок с просьбой дать интервью теле или интернет программе Сенат Россия 24. Если честно, я был не совсем подготовлен, поэтому хочу сделать дополнение к данному интервью. После чего дам не менее важную информацию, поэтому обязательно посмотрите это видео до конца. Здравствуйте. Сегодня для программы «Сенат» на России 24. Я обращаюсь к вам как к риэлтору, хочу задать несколько вопросов конкретно про э, систему развития апартаментов в Сочи. Анастасия, здравствуйте. Очень приятно. Представлюсь. Меня зовут Дмитрий Волков. Работаю в сфере недвижимости в Сочи седьмой год. Веду свой блог на YouTube. Канал называется «Дмитрий Волков. Недвижимость» в Сочи. Готов ответить на ваш вопрос. Ну, Сначала давайте поймем, насколько вообще в принципе пользуются популярностью апартаменты в Сочи и кто основные покупатели? В Сочи апартаменты становятся все популярнее, даже в силу того, что наведен мораторий в Сочи на строительство объектов в радиусе 500 метров от первой береговой линии. Разрешение на строительство застройщикам стало получать все тяжелее и тяжелее. И поэтому более легкий способ – это выкупить какой-то санаторий, либо гостиницу и сделать реконструкцию. Покупатели, в основном жители других регионов, покупают для отдыха, для сдачи апартамента в аренду и, собственно, для инвестиций сдавать в аренду, либо перепродать на разницу в стоимости. Вы же упоминали что... Упомянули, что сегодня а, очень активно а, перестраиваются гостиницы и некие здравницы yeah. под апартаменты. А, что там внутри? То есть какие именно апартаменты больше представлены на рынке? Это бюджетные студии или это, наоборот, шикарные пространства? А, что предлагают с точки зрения самой планировки, что предлагают с точки зрения... Обслуживание. Ну, апартаменты в Сочи делятся на две категории. Есть более бюджетные и есть выше классом. Это реконструкция больших санаториев, например, как Весна или в Дагомысе, Ададжо. Они относятся к разряду элитной недвижимости Сочи. Там, конечно, обслуживание гораздо дороже, чем в бюджетных. Есть бюджетные, средняя цена где-то 200 тысяч, там 200-250 а за квадрат. В апартаментах элитного уровня уже ценник достигает и 500, и 600 тысяч за квадратный метр. Конечно, есть и студии небольшие, есть шикарные апартаменты большой площади. В основном сейчас применяются новые технологии при строительстве, то есть это уже дорогая отделка. Чтобы было дорого-богато, большие территории, бассейны, детские спортивные площадки, ландшафтное озеленение – то есть в этом плане сейчас э, Сочи выходит на новый уровень. С точки зрения сравнения апартаменты и э, квартиры, либо какие-то небольшие частные дома, в чем апартаменты выигрывают? Ну, как мы поняли уже расположение, что они могут быть да, близко к морю, в отличие от э, запрещенных строительств домов. А в чем все-таки пока проигрывают? По отношению к квартирам или к частным домам? Ну, проигрывают в первую очередь за счет того, что обслуживание дороже, коммунальные платежи выше, но, кстати, не всегда. Бывает такое, что в апартаментах обслуживание меньше. Ну, возьмем, например, старый фонд. Все издержки, утечки, там, неплательщики и так далее, все коммунальные платежи разбрасываются на всех жителей того или иного дома. В апартаментах стоимость фиксирована. И апартаменты начинают больше пользоваться спросом за счет того, опять же, но ну, это хорошее соседство, потому что ну, апартаменты сами по себе, они дороже, соответственно, и соседи, ну, сами понимаете. За счет того, что есть управляющая компания, то есть апартамент будет приносить вам доход, всегда с управляющей компанией можно договориться о графике посещения, то есть когда вы будете приезжать на отдых, то апартамент будет свободен, а все остальное время он будет сдаваться и приносить вам доход. Федерация обсуждает новый закон, называется закон об апартаментах, это поправки в ряд кодексов, которые будут регулировать апартаменты как вид жилья. Как думаете? It's с введением этого закона, этого законопроекта, что изменится на рынке и насколько он полезен? Ну, апартаменты меньше пользовались спросом, потому что невозможно было прописаться. С июля 2021 года эти поправки начнут действовать, и можно будет прописаться в апартаментах. Это большой плюс. Отлично. Спасибо вам большое за ответы. Было приятно пообщаться. Спасибо. До свидания. И вот какие дополнения я бы хотел сделать. Первое касаемо налогов. Многие из вас думают, что налог на апартаменты в Сочи будет гораздо выше. Хочу вам привести пример. Допустим, вы имеете квартиру в Сочи или жилое помещение. Кадастровой стоимостью 5 миллионов. Коэффициент на такую недвижимость будет рассчитываться 0,05% от кадастровой стоимости. То есть, если стоимость квартиры 5 миллионов, то налог на такую недвижимость вы будете платить половиной тысячи в год. А если вы имеете апартамент в Сочи, кадастровой стоимостью 5 миллионов, то расчет будет с коэффициентом 0,2. То есть 10 тысяч в год. Если это перевести на ежемесячные платежи, то это на 650 рублей дороже. Я думаю, это не такие большие деньги. Тем более апартаменты приносят у апартаментов гораздо выше доходность. Код. не мешай второе это обслуживание Оно на самом деле тоже не намного выше ну, Вот, к примеру ты не так давно продавал шарден запомнил что у них обслуживание 70 рублей с квадратного метра то есть ну если у вас апартамент 25 если у вас апартамент в сочи 25 квадратных метров это получается за обслуживание будете платить миллион семьсот пятьдесят извиняюсь плюс счетчики но со статусом квартира или жилое помещение вы бы платили на 1000 рублей меньше. Третье. Это является минусом отсутствие ипотеки на апартаменты в Сочи, которые продаются по реконструкции. То есть другими словами не на все апартаменты проходит ипотека. Но зато вы в любом случае получаете хороший доход на разницу в стоимости с момента реконструкции до его сдачи. Четвертый пункт это ремонт. В большинстве своем апартаменты в Сочи сдаются с качественным, хорошим ремонтом. А многие из вас не хотят связываться с ремонтом квартиры в Сочи. Поэтому я считаю это плюсом. Но, как правило, сдаются апартаменты как с ремонтом, так и с чистовой отделкой. Пятый пункт, о котором многие уже знают, это запрет на строительство в Сочи многоэтажек и частных домов. То есть теперь даже жилые помещения в Сочи строить невыгодно. Частный дом теперь может быть площадью не более 300 квадратных метров и высотой постройки не более 12 метров. Теперь только комплексное строительство с инфраструктурой и так далее. Надеюсь, многие из вас понимают, что это привлечет к дефициту не только на объектах, которые строятся, но и на вторичке. А потому что многие продают, чтобы что-то купить. Увеличить площадь или инвестировать, чтобы заработать на разнице в стоимости. Поэтому дефицит будет как на новостройках, так и на вторичном жилье. И все это, естественно, привлечет к росту цен. Теперь хочу рассказать, какие у меня появились квартиры в Сочи. То есть, назовем их новинками. Первое. Альпийский квартал. 62 метра. Разлетайка в разные стороны. Для тех, кто не знает, Альпийский квартал находится практически в центре Сочи. Он уже сдан регистрация начинается регистрация в Росреестре, стоимость 11 миллионов. Это по 177 тысяч за квадратный метр. Чтобы понимали, в среднем в альпийском квартале цены 200 и выше за квадрат. Появилась квартира в жилом комплексе Мерката на Яна Фабрициуса. Этот комплекс является премиум-классом. Сдача его будет во втором квартале текущего года. 66 метров с видом на море я думаю по 170 ее можно будет приобрести это очень хорошая цена для жилого комплекса мерката напоминаю про квартиру которая продается в моем доме в соседнем подъезде 90 метров с видом на море разлетайка в разные стороны то есть окна смотрят и на море и на зелень стоимость 12 миллионов возможен разумный торг кому нужна большая квартира многокомнатная обязательно звонить есть собственная парковка Дом кирпичный, двухконтурный газовый котел, поэтому коммунальные будут платежи значительно ниже. Обслуживание 15 рублей с квадратного метра. В общем, я живу на самом деле в хорошем доме. Он не новый 2000 года, но он очень хороший. Напоминаю про квартиру 105 метров с ремонтом и парковочным местом на бытхе. Сейчас доделывается ремонт. Большой балкон, потрясающий вид на море. Я думаю, за 15 миллионов ее можно будет приобрести. 116 метров, тоже на бытхе, с новым ремонтом, двушка. Со своим парковочным местом, которое также оформляется в собственность. Продаем данную квартиру за 17 миллионов. Для тех, кто принимает решение быстро, тоже возможен разумный торг. Снова выставили на продажу дом в Голицыно. На участке 7 соток. Можно купить в ипотеку. Площадь дома небольшая, 40 квадратных метров. Но там уже он в жилом прям состоянии, с ремонтом. То есть спланировано... Кухня, спальня и еще одна спальня. И уже наколотили сваи, то есть можно увеличить площадь. В общем, кому интересно, видео скину по запросу. В общем, по всем данным предложениям у меня есть видео, видео информация. Значит, стоимость такого дома, дом 40 метров, повторюсь, можно купить в ипотеку, стоимость 3,5 миллиона. 3,5 миллиона дом в Сочи. Напоминаю по квартиру в Хосте с видом на море. Жилой комплекс Лилия. Она студия. 24 с небольшим метром. Плюс балкон и того ну, чуть меньше 30 метров. Стоимость 3,500. Статус квартира. Двухконтурный газовый котел. Вид на море. Балкон. Царское поместье. Инвестор, обратите внимание на данный объект. Находится он в Лазаревке. 24 сотки земельного участка. Место абсолютно ровное, тихое. Поэтому и называется царское поместье. Имеется собственный корт. Теннисный. Имеется собственный пруд. На участке два строения. Хозяйский дом 200 квадратных метров. И хозяйственная постройка. Назовем ее спортивным уголком. Потому что там и бассейн. так вот, уйди. Потому что там и бассейн, и баня, и кинотеатр. В общем, чего там только нет. Ссылка выскочит в правом верхнем углу. И стоимость всего 24 миллиона. По нынешним ценам это вообще подарок судьбы. Я говорю серьезно. И скажу вам даже больше. Можно чуть-чуть поторговаться. Прям слегка. Напоминаю, что есть у меня в стройке... Не могу говорить открыто, какой-то объект по 150 тысяч за квадрат. Могу только сказать одно, что это комплексная застройка, то есть, что это шаговая доступность до моря, это ландшафтное озеленение, статус квартира. Можно купить по 150. Кто успеет, еще есть несколько квартир. Двушка в хосте 63 метра, с балконом и потрясающим видом на море. Стоимость 8 миллионов 300 тысяч. Единственное, не проходит ипотека. Жилой комплекс Крокус, практически самый центр Сочи. Да, не практически, а центр Сочи. Около 60 метров там 59 с запятой, с балконом, полуторака, с видом на море. В квартире живут квартиранты. Если вам квартира нужна для бизнеса в центре Сочи, то пожалуйста. Стоимость 15 миллионов это самая низкая цена. В данном доме. Ладно, не буду затягивать данное видео. Я хочу, чтобы вы поняли. У меня всегда для вас найдется, найдутся интересные предложения. Поэтому не стесняйтесь. Звоните, пишите. Если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также рекомендую подписаться в Инстаграм. Там тоже много вторичек. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.